Всем привет! И с вами сегодня Вита Лобня. И я хочу поговорить с вами о моих гульдиках. Я столкнулась с такой проблемой. Вот у меня сейчас есть птенчик Амадина Гульда. И прямо на клювике у него внизу появилось новообразование. Сейчас я его покажу. Вот мы имеем... Тихо, тихо, тихо, тихо, не пушай меня. Вот, я думаю, видно на образование на клювике. она сейчас еще немножко сошло, до этого она была красная и достаточно надутая. Сейчас я попробую показать поближе, если получится. Вот, видите? Вот она. Вот. Давайте запустим нашу птичку. Во-первых, это красное образование появилось внезапно. Похоже на такой большой красный прыщик. Поскольку это птич... птенчик культика, э мне очень хотелось ему как-то помочь. Я, естественно, полезла в интернет стала смотреть, что же это такое. Ну, естественно, сразу несколько вариантов, что это может быть енковирусное, это может быть обычная простуда, это может быть оспа, и это может быть просто как маленькая папилломка. Ну, естественно, как бы варианты разные. В основном, как зачастую везде пишут, что надо идти к орнитологу, но сами понимаете, что найти хорошего орнитолога сложно. И чем мы стали лечиться? Ну, во-первых, у меня вот была мазь мазь эритромицин. Это антибиотик. Мы пару раз помазались эритромицином. Ну, помазались, помазались. И также я использовала ацикловир. Вот мазь. Как я брала, просто клювик. Вот, давайте сейчас покажу. Значит, эритромицином я помазала его буквально, наверное раза три. А циклавиру мы сейчас мажемся раз в день. В течение недели. И вообще, честно скажу, результат очень хороший. Во-первых, ушло покраснение. Сейчас давайте мы... Ой, тетя, тетя, не убегай, не убегай, не убегай. Покажем, как мы мажемся. мы хорошие. Ой, Меня не, не кусать. Меня укусили, и пока он меня укусил, я ему там внизу аккуратненько мажем пальчиком. Вот так вот размазали, все. Птичка идет в домик. Ага. И эффект, честно говорю, хороший. Ушло покраснение, она уменьшилась в размерах. Что это, честно говоря, не знаю, но очень похоже на попиломку. Мы в первое время. Можно сказать, испугались, что это оспы. Но, опять же, откуда у нас взяться оспы? Мы все-таки птенчика отсадили на карантин. Как вы видите, он сейчас у нас сидит один в отдельной клетке. И он у нас на карантине сидит уже почти полторы недели. Ну, конечно, не нравится крем. Крем не нравится, да. Мы вытираем его об Но, тем не менее. Вот. Поэтому, в случае чего, если вот такой вот, у нас случается мы теперь знаем чем будем лечиться мы будем лечиться эритромицином и ациклавиром. в этих случаях они помогают нам честно говоря читала что еще можно помазать йодом но йодом я побоялась мазать потому что все таки я не знаю что это мне кажется ацикловир это самая безопасная вещь а эритромицин это вообще его прописывают для подростков поэтому вот так вот мы лечимся ну, опять же, сейчас вот могу показать у меня тут мои. Вот мои зеброиды. Зеброиды, зеброиды. Это не зеброиды. Вот там у нас тенчики. Тенчик один. Тенчик два. Честно говоря, скажу, у зеброиды хулиганьем. Они у меня сделали дырку в стенке. Да, и теперь они там гуляют. Путешествуют. Такие наглые птицы. Но это только зеброиды умудрились у меня сломать стенку. Но мне пришлось переселить оттуда. У меня там сидели бульдики. Несколько девочек. Поэтому я вынуждена была их переселить, потому что зеброиды сломали стену. Но только зеброиды у меня такие на и буйные. Расковаривают стенки у клеток. Да, с гульдами попроще, они более спокойные. Вот, ну что ж. С вами была Вита Лобня. Ставим лайки и подписываемся на мой канал. Всем пока-пока.